Сейчас, друзья, я хочу продемонстрировать вам трехдневное очищение вот, при разных хронических заболеваниях. И при том, практически потратив маленькое количество денег за копейки. Вот, особенно хорошо восстанавливаются диспептические явления желудочно-кишечного тракта. Газообразование, гастриты и жоги. Дальше несварение, колики, боли в животе, запоры. Вот разные типы гастритов. Калиты, вот И, можно сказать, желчнокаменная болезнь не запущены. вот эти болезни они хорошо подаются лечению трехдневным очищением которые я сейчас продемонстрирую